а теперь поехали! В этом видео, дорогие друзья, я хочу вас познакомить с видеозагрузчиком. Приложение, которое поможет вам скачивать видосики с таких вот социальных сетей, как Facebook, Instagram, Vimeo, вот это еще, Twitter, WhatsApp, TikTok и какое-то там семейство. Здесь уже просто еще какие у них есть приложения. Отлично, здесь прогресс, здесь сохраненные будут видосы. Как, значит, это происходит? Вам нужно будет открыть вот данное приложение, допустим. Я вошел и далее смотрю, где видос здесь есть какой-то, который бы мне хотелось скачать. Ну вот, допустим, этот. нажал на него, видите, затряслась иконочка, нажал на эту иконочку и нажал «Скачать». Тут же я сразу же могу подписать это видео, чтобы мне понимать, что это такое. Ну, напишу «Проба», да, так как я пробую сам. Все, переименовать уже здесь, оказывается, не получится. Поэтому мы просто нажимаем «Скачать». Что мы видим с вами вверху здесь у нас? Происходит загрузочка. Вот, файл загружен. Теперь, чтобы увидеть, заходим в «Сохраненный» и видим наш с вами файлик. Здесь он предлагает нам сразу же отзыв отправить. Мы пишем «Не сейчас», либо «Сейчас», если хотите. Здесь мы можем переместить в личную папку, поделиться, переименовать уже тут, перейти на сайт Дальше видеоэдитер, это получается <coughs> место которое ой, вернее, приложение, которое нам поможет его редактировать. Для этого надо будет его скачать. И также удалить, да, или скачать местоположение. Смотрите, скачать местоположение. Хорошо. Все, вот так вот, таким вот образом. Что у нас здесь еще есть? Замочек, мы можем еще эти видосики спрятать, короче. Также мы что можем? Вот так выделить и посмотреть сколько у нас вообще использованной памяти внутренней памяти что у нас здесь еще есть выходим пожалуйста в Facebook то же самое зашли в свою учетку и делайте то же самое и так абсолютно со всеми вот отличнейшее приложение здесь еще у нас есть в настройках мы можем здесь указать путь загрузки загружать только по Wi-Fi либо убрав Значит, мы будем разрешили, вернее, скачивать еще и по мобильной сети. Дальше «Домашняя страница». Здесь мы можем указать кастомную, указать свою. Блокировка. Блокировать рекламу, сохранять пароли, поисковый движок выбрать, пожалуйста, какой хотите. Дальше очистить кэш», «Удалить историю браузера», «Удалить куки». Синхронизировать с галереей, как загрузить, здесь, пожалуйста, тоже есть сразу же информация о том, как это все делать. Далее, как скачивать видео из Твиттера, здесь тоже есть информация, потому что он скачивает немножко по-другому. Обратная связь, мы можем связаться или что-то написать и политика конфиденциальности. Все, вам, дорогие друзья, будет доступна версия PRO. Скачать вы сможете в описании видео, пройдя по ссылочке, скачать архив, разархивировать и установить приложение в